Вот такой вот дом, вот такой вот камень, это просто произведение искусства. Здесь есть дома с земельными участками, 4 сотки земли до 25, 350 квадратных метров с вот таким вот видом. Вот там вот у нас море, вот это у нас горы. Тут у каждого дома, смотрите, свой Stonehenge. Вот там, вот здесь, вот здесь, а там еще больше. Тут не экономят ни на чем. 5 гектаров земли до 12 домов, ширина дороги 10 метров, бассейн огромный 24 на 25 огромнейший привет дорогие мои хотите увидеть прекраснейший коттеджный поселок уровня просто премиалка в таком дико сумасшедшем месте тогда вы попали по адресу и вы правильно делаете что смотрите канал Юдова. к вашему вниманию данный коттеджный поселок который выглядит просто восхитительно как в облаках называю его я вот такие вот дома где-то вот видите сейчас их делают отделку из дагестанского камня и вот здесь уже у нас дома с выполненной внешней отделкой и огромнейшей территории ну и конечно же само собой разумеется виды дорогие друзья виды здесь просто сумасшедшее я набрал я сапожок себе грязь в общем я здесь после дождя так давай ка Любоваемся. Любоваемся видами, дорогие мои. Нравится? Красота прекраснейшая. Вы посмотрите вообще. вы посмотрите, Я сейчас пойду туда, покажу, где и на чем мы э, находимся. То есть основание. Ой -ой, мама Джан, моя дорогие друзья. Я чуть было не утонул. Иду вот здесь. Вот такой вот дом. Вот такой вот камень. Это просто произведение искусства. Мы вот на таком вот камне, реально. Этому камню 200 тысяч лет. Видим тут ракушечник. Макрицу, видите, увидали. И это, это реально какие-то ну да ⁇ -мо ⁇ а кабинелые. Растения. Это мы здесь находимся. КП в облаках, дорогие друзья. И это все территория может быть вашей, вашего дома. Здесь есть дома с земельными участками. 4 сотки земли до 25, 25 соток земли. С вот этой территории туда вниз тоже ваша территория. Вот это в бок тоже ваша территория. И вот этот Стоунхендж вот из этих камней. Это тоже ваша территория. Я сейчас, дорогие друзья, покажу вам просто это, как все выглядит. А это просто класс открываем ворота смотрим дорогие друзья теперь вид из дома 350 квадратных метров вид из балкона я только что ходил вот там начал свой ролик дорогие друзья здесь будет ландшафтный дизайн вы посмотрите тут из камней просто произведение искусства а вот это мы находимся прям на горе это камень слоистый камень это ну просто сверху лес это все ходит в территорию нашего жилого коттеджного поселка это у нас камень мы прям на камнях и вот этот Стоунхендж это достанется вот этому дому в котором я нахожусь 350 квадратных метров с вот таким вот видом вот там вот у нас море вот это у нас горы просто хребет и все это в адлере в 10 минутах езды от олимпийского парка от моря дорогие друзья как вам? Просто произведение искусства. Еще раз говорю, вот именно вот к этому дому идет 15 соток земли и 350 квадратных метров шикарнейшего, жирнейшего удовольствия. Площади домов от 250 квадратных метров до 450. Всего на территории 12 домов. Крутейший коттеджный поселок в облаках. Я не поленюсь и покажу вам, из чего состоит основание а, непосредственно земельного участка, на котором находятся наши дома. Это вот такие вот камни. Это глиноаргелит прослойка. Это целый пласт вот такой вот горы. И мы, мы здесь королей, А там вообще, смотрите, просто, просто аргелит, который э, плотностью сравним с металлом я сейчас попробую туда приблизиться эти все пласты камня это входит в территорию одного из домов аргелит камень прослойка смотрите как сало и сверху наш лес вот кому-то повезет кто отхряпает. тут я сказал 15 соток земли вот с этим домом да вот 350 квадратных метров дом еще вниз туда и вот сюда и вот это, ну, по факту здесь 25, практически 30 соток земли получается с вот таким вот видом, дорогие друзья, с вот таким вот видом. Это всего лишь ваши камни, это всего лишь ваша гора, а это всего лишь КП в облаках. Конечно же, назвал я его, это я так назвал, а это ваш Стоунхендж. Ну, а теперь настало время показать остальные дома. Как бы вот этот дом, дорогие друзья... Имеет э, площадь 400 квадратных метров вместе с чердаком. По факту, 350 полезной площади. стоит все цены по запросу, дорогие друзья. Данный дом не найдете нигде в рекламе. Его просто попросту нет. Продаю только я. Дальше. Вот здесь у нас все делает застройщик брусчатку. Делает ландшафтный дизайн. Укрепление, озеленения облагораживание. И, э, в общем... Ну, конечно, вот эта вот территория, да, Стоунхендж, ваша территория тоже, которая отходит именно вот конкретно к этому дому, вы, конечно, будете облагораживать сами. Но я думаю, в этом нет ничего страшного, ничего зазорного. Далее, смотрим следующий дом. Вот такой вот домик, 250 квадратных метров, с чердаком получается 320. Здесь у нас идет порядка вместе вот с этим участком, который идет кверху. Это тоже ваш участок. Хотите его, разрабатывайте, пожалуйста, дорогие друзья. Статус у нас индивидуальный жилой дом, назначение ИЖС, индивидуальный жилищный участок, то есть для индивидуального жилищного строительства. И вот так выглядят наши дома на примере коттеджного поселка. Я вам сейчас покажу один из домиков, который сейчас на данный момент, все, что я показываю, все в продаже. По видам вы уже все более-менее примерно поняли. Закрытая охраняемая территория, 12 домов, все в единой стилистике, архитектурная оргазм испытывать будете здесь. Этот домик у нас 350 квадратов, не забываем. Этот домик у нас 250. По факту с чердаком здесь 400 с хреном. Здесь по факту 320. Тоже 300 с чем-то. Так, вот она территория, въезд, наша территория, ландшафтный дизайн. Проникаем внутрь одного из наших домов. Да, сразу же хочется сказать то, что виды у нас с порожечка, если мы оборачиваемся вот сюда, вот такая вот видовая характеристика во все стороны, просто сумасшедшая. Заходим. КП в облаках, вот мы внутри внутри нашего дома 250 полезной площади с чердаком как я сказал 300 с лишним как планируется да давайте -ка, включу я свои дизайнерские мозги которые у меня лучше всего планируются квартиры и дома я сейчас вам все распланирую в общем это коридор вот так Чик -чик -чик. прошли вы туда там у нас кухня вон она вытяжка там у нас столик кушать вот здесь право еще что-то где санузел а вот санузел вот так Чик -чик. Вот же у нас окно, да. Тут, грубо говоря, гардеробочка. Тут у нас санузел, там кухня, плита и так далее. Здесь у нас столик и выход на террасу. На террасу мы выйдем попозже. Предлагаю подняться повыше. Поднимаемся. Так, и наверху. Наверху наши, естественно, это небольшой домик. Один из самых дешевых домиков в данном коттеджном поселке. Здесь у нас еще вот такие вот просторы. Как это у нас удовольствие планируется? комната раз, комнатка два. Комнатка 3, и тут где я стою? Комнатка 4. Вот такое вот удовольствие. По второму это. Та. Жу. Показать вам виды? Покажу. Пошли. А, вот еще санузел вот так вот. Выходим. Смотрите. Помимо того, что здесь наверху четыре комнаты полноценные, у нас здесь вот такой вот огромный балкон, терраса сумасшедшая. И вот такой вот огромный сумасшедший видон. Смотрите, туман идет. Вы видите этот туман? То есть вы реально тут на природе, природе природной. Это камень. Вы на камне здесь. Просто основание. Дома на сваях. Лес. Это лес полностью относится к территории нашего коттеджного поселка в облаках. А он там Стамухенш у дома 350 квадратных метров. Кому нужна планировка, кому нужна информация, дорогие друзья, напишите мне, всю информацию отправлю. Здесь, э, еще раз говорю, индивидуальный жилой дом, газ, газовый котел. Отдельно в каждом доме стоит вход в котельную, то есть реально здесь ставится индивидуальный газовый котел, и вы будете вот так вот сидеть, кайфовать, испытывать архитектурный оргазм с видом на соседние дома, потому что все они выполнены в едином стиле. Здесь вам надо сделать бассейн, само собой разумеется, коммуникации центральные, видите, счетчик водяной стоит, все коммуникации здесь у нас центральные. Так, ну, по второму этажу более-менее посмотрели, в обратную сторону посмотрели, теперь осталось посмотреть э, на лицевую сторону, на внутреннюю сторону нашего коттеджного поселка. Выглядываем здесь у нас снова еще один балкон, э, финиш, когда окончание строительных всех работ по территории, у нас это запланировано, март... Март 23 -го года. То есть буквально. Вот это наша тоже территория к нам, именно к этому дому, если мы говорим об этом. Зато ты молчу, выбирайте любой. Тот, тот, тот, тот. А может быть, вот этот крайний, дорогие друзья, не хотите ли? Да, он вообще сбоку стоит обособленно. Дальше у нас территория всего коттеджного поселка. Не поверите, на 12 домов сейчас я вам скажу, обалденьте. 5 гектаров земли. А, а а 5 гектаров земли на 12 домов, дорогие друзья. И это правда. Вы не поверите. Ну, скорее всего, вы сейчас не верите. Вот этот чердак идет бонусом в подарок, за него вы не платите. Никак. Так. Кто это не удержался, дорогие друзья, я ему не отвечу. Сделайте здесь бильярдную. И можно сделать, прорезать дополнительных окон в крыше. И как-то использовать это пространство. Тут даже Крыша видовая. Крыша видовая. Скажите, у меня есть крыша. Не поехала крыша? А есть крыша. Крыша чердака, которая у нас используется. Так, давайте возвращаемся к нашей территории. Территория 5 гектаров земли. Помимо того, что у каждого домика есть своя территория, там где-то 5 соток, где-то 25-30 соток земли идет, да? На данный момент здесь есть еще своя неинтересная вспомогательная инфраструктура у этого коттеджного поселка в облаках будет свой огромный бассейн 24 на 25 будет э, зона воркаут, зона занятия спортом, гостевые парковки, то есть здесь бассейн будет свой на территории огромный который вы будете вправе использовать по желанию, здесь будет заходит управляющая компания серьезная управляющая компания, которая управляет уже несколькими крупными подобными коттеджными поселками и все это удовольствие у нас фунциклирует и работать будет уже в марте месяца. можете себе представить ставить без прикрас. ну прекрасный коттеджный поселок давайте посмотрим смотрим в ту сторону нравится не нравится дорогие друзья я думаю вам он должен нравиться и давайте-ка заглянем вот в этот дом он тоже в продаже если что без проблем вот больше всего 350 квадратных метров дорогие друзья или 250 я говорю без учета чердака вам это удовольствие подойдет стопа идем вот сюда в такой же 250 квадратный э, домик и сейчас зайдем и потом пройдем на инфраструктуру. Вовнутрь я уже заходить не буду, не буду. Типовые планировки. Обхожу сам домик. Хочется показать просто виды. Потому что видами он берет. Берет сумасшедше. Смотрите-ка. Как я? То есть по границу вот она стенка, да? По границу до соседнего дома. Вот она стенка. Там по границу у нас вот этого дома, да? Ну, я вот сейчас пройду, чтобы сбоку было лучше вид, И покажу. То есть смысл в чем у нас здесь? Что вот это... Тоже территория нашего э, стол. Смотрели? Это стол. У кого кто-то хочет мраморный стол, а у вас здесь стол да. вот. И Стоунхендже. То есть по границу Вот это все. И вот это вот тоже ваше с вот этими камнями. Эти камни вам никто не убирает. А зачем их убирать? Тут у каждого дома, смотрите, свой Стоунхендже. Вот там, вот здесь. Вот здесь. А там еще больше, если что. И, конечно же, виды. Если что. Видите, вот это все? Это море. Море поперло просветы, поперла природа, поперла красота. Конечно же, вот эти камни, это что-то с чем-то. Смотрите. Это древние кораллы, реально, это сталактиты, вам видно, нет? Можете разглядеть, это пласт чего-то с чем-то, и все это ваша территория. Конечно же, если вы захотите вот эти камни вывести, пожалуйста, вывозите. Но я бы этого делать <coughs> не стал, они придаются какого-то антуража. Здесь можно сделать свой собственный дополнительный бассейн, но я бы не стал делать, потому что здесь, в принципе, всего достаточно. Еще раз, можно подняться на балкон. С балкона будет вид еще лучше, еще больше. Но, в принципе, я думаю, суть до дела тут и так уже понятна. Какие дома стоит брать? Либо на самом верху, либо на самом низу. Все они прекрасны и не брать их невозможно. Я сам уже хочу. Да, по поводу котельных. Все котельные у нас, э, вот отдельно в каждом доме будет вот такая вот помещение под котельную. Здесь устанавливается газовый котел, вытяжка. Вон он заведет счетчик. Все коммуникации центральные, Так, найти и показать вам какую-нибудь котельную, что ли, уже с установленным, смонтированным котлом. Пойдем в дом 350 квадратных метров, покажу, что за газовые котлы устанавливаются. Здесь и это не понты, дорогие друзья, потому что в своем индивидуальном жилом частном доме надо топить газовым котлом. Если вы, конечно, э -э живете в своей квартире, то не обязательно топить, не обязательно топить своим индивидуальным газовым котел и иметь в квартире газ, можно электричеством умойтись. Но в своем индивидуальном жилом доме в городе Сочи рекомендуется все-таки газ. Потому что это дешевле. Объективно, из опыта. Сейчас, дорогие друзья, зайдем в котельную. У каждого домика отдельно своя котельная. Как говорится, сердце дома. Так. Во, вот он котел. Уже установлен. Люмали. Как открывается этот люмали? Ой, отвалилась дверка. Я это не делал. Я это не делал. Как она тут... Ладно, оставим сборку. Видите, да? Оборудование, все имеется. Еще раз, дорогие друзья, на территории будет своя управляющая компания, которая уже управляет подобным коттеджным поселком в городе Сочи. Дома документально сданы, сделки регистрируются в Росреестре по договору купли-продажи. Есть беспроцентная рассрочка, то есть все гибко обсуждаемо. Можно в ипотеку. Можно в ипотеку, и можно здесь реально жить царем-королем. Смотрите на ширину дороги. Вот, то есть тут ширина дороги, она не, не в одну козью, да, вот эту вот полоску. Ну, Давайте-ка померим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять. 10 метров, да, если я правильно померю, ширина дороги, то есть тут не экономят ни на чем. 5 гектаров земли до 12 домов, ширина дороги 10 метров, бассейн огромный, 24 на 25, можно сказать, олимпийский бассейн, и все это всего лишь на территории 12 домов. Представляете, здесь насколько приятно. Да-да-да, дорогие друзья, продолжаю гулять по территории нашего коттеджного поселка. Вот так, давайте-ка вот, вот сюда вот так подойду, где будет инфраструктура. Вот здесь будет огромный бассейн, места отдыха, лобное место для поджигания костра, э, зона воркаут, спортивная площадка, детская площадка и все большого размера. Вот начиная от тех домов, вот так, вот так, вот так, вот так, включая эту будку, это вспомогательное помещение для помещения охраны, и вот так это все места отдыха и, в общем, инфраструктура. Несколько домов уже живут люди, видите, да, вот здесь живут люди, и вот там вот ниже тоже живут люди. Давайте посмотрим максимально в готовом варианте, как делает застройщик территории. Территория закрытая, охраняемая, вон он въезд, там, естественно, все с пульта. И вот давайте попадаем. Вот грубо, говоря, вот, грубо говоря, вот здесь будут у вас ворота, если они вам необходимы. Идем по территории. В дом заходить смысла, наверное, не стоит, да? Потому что нам главное и важно понять, что же в целом, как она территория, да? В каком виде сдает застройщик. Здесь еще будет э, туи, муи, ландшафтное озеленение, обзеленение. Вот такая вот брусчатка будет на территории. И вот так вот выглядят сами домики. Они все идентичны. Это вот те самые 250 квадратных метров без... без... Без чего, дорогие друзья? Без чердака. Правильно? Я проверяю, запомнили ли вы полученный материал. Так, дальше еще раз. У каждого домика свой Стоунхендж. Давайте-ка сверху посмотрим еще раз. Вон она территория. Парам-пам-пам. -пам. Вот тут небольшой Стоунхендж. Пойду я сюда, потопчу им газон. Здесь Стоунхендж побольше. Мы, еще раз я говорю, дорогие друзья, просто обалдеть. На горе ехать 10 минут до моря, до школы, до садика. Магазины здесь под боком все у нас имеется. И вот это вот неимоверная прекрасная территория из 12 классных крутейших домиков. Дополнительно здесь в планах сейчас поставить еще дополнительно 6 домиков. Коттеджный поселок растет. Территория 5 гектаров. Дополнительно здесь еще есть возможность присоединить 2 гектара, чем застройщик сейчас и занимается. То есть суммарно можете себе представить объем и размах. Несколько домов на такую сумасшедшую территорию. Так что, дорогие друзья, мой номер 8-918-880-0747. Кого заинтересовали данные предложения, данные варианты, я жду вашего звонка. Будете жить здесь, в этом доме, там повыше или просто... Просто жить здесь не, невозможно, потому что поселок реально крутой и недорогой. Номер знаете, пишите, звоните, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Номер еще раз повторю, все, все цены по запросу 8-918-880-0747. Написали, позвонили, я приехал, забрал вас, поехал, показал. Ну, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. По поводу моря, сразу же говорю, это все море, повсюду у нас море. И незабываемые сумасшедшие виды на горы. Как говорится, дорогой мой друг, лучше и представить невозможно. Жду звонка. До скорой встречи, дорогие друзья. Пока.